В жару не жарко, холод не особо холодно. Прекрасное качество. Да, а да, да, да, я тоже вот обожаю себе. за это. Мне в жару жарковато, а так зимой не особо <свист> холодно. Нормально. В это... общем, как будем делать? Я начинаю, чтобы <свист> <свист> разобраться. <свист> ты, ты, ты поешь куплеты, однозначно, да, да, потому ты припевы, что я не... Да? не... Деревянная да. судьба, деревянная судьба. А я, а я тебя буду подпевать на припевах. И я вместе поем деревянную? Ну да, да, я... Буду тебе просто стараться не мешать. Вот так. Хорошо, Буду подпевать, хорошо, но стараться хорошо, не мешать. Ты хорошо. не обращай на меня внимания. Ладно, в общем, я пою, а ты подпеваешь. Да? Да, да, ну, да, да, да. Начинаем, да? Да. Ты, если что, не бей меня гитарой. Гитара новая, если я не туда пойду Все, короче, мы начинаем, ребята, по вашим заявкам. Серегой. Непогасный свет в небе лазори вам Выйду на поле с ростными зорями В поле хлебное, колосное Застелю его солнечной скатертью Будь мне ветер отцом, земле матерью Белые березы, сестрами. Зазвенит, заиграет ручей весту, Отзовется свирелью вдали посту, Журавей летит, одинокая баба загубит. Пойдет всему неразумному, Голубеную. Понахлынет к сердцу грудь, Светлым дождликом дает. Страна моя берут, Детство верное мо ⁇ Детство верное мое, деревянное. Перехожена, ты переезжена, моя земля моя добрая, нежная, Мух без счета сколько и Рано сеет, начнешь, постных, схватишься, Век платить бы теперь не расплатишься, прячешь горло в лесах вы. Безвончатыми колокольнями, Да строжными песнями вольными Высетянишься И с друзьями приветными, верными, И с врагами своими, наверное, Не расстанешься. Пано хлынет Я вернусь Детство вербное мое Детство вербное мое Деревянная судьба Из единого гвоздя Деревянная издва Юность, молодость Юность молодость моя Юность молодость моя Если вам понравилось, ставьте лайки, не забудьте подписаться. И на Серегу тоже ссылка в описании. Пока. Пока. Ну, второй раз уже получше. Да.